твоя помощь в пути все без как ни крути сердце твое бьется на ощупь вот и люби Sure. тысячи листьев Все не во сне Все на нему Как видно тобой Только живу Снова